Тигр уснет не хуже, не спросив мнений у моллюска или овцы. Так не трожь меня до конца дня. Ты попался, твой номер знаю. Ты словно клоун, а я королева здесь. И ты будешь целовать мое. Успокойся, сладкая моя, я стану здесь, так что просто привыкай, знаю мое имя слетать твоих двух. Я выиграю игру, и уложу вот так. Свист, свист, сучка, еще один ночь в корзине. Пекиньем